Очень хочу попросить вас насладиться этим моментом. Если прямо сейчас у вас есть минута, которая достойна наслаждения, обратите на нее внимание, потратьте на нее время. Знаете, мы проживаем целую жизнь, которая состоит именно из этих моментов, из этих секунд, минут, часов, дней, недель, месяцев, годов. Но мы пропускаем их мимо себя. Мы не обращаем внимания на то, что есть вокруг, на то, что под ногами, на то, что с нами в эту секунду. Поэтому просто насладитесь, отвлекитесь от всего и почувствуйте этот момент. Ну и подписывайтесь, пишите свои комментарии, берегите себя.